Итого, из иностранных брендов работают трое. Помимо континенталя это фирмы Nokia и Pirelli. Покрышки Pirelli делают в Воронеже и Кирове.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 Что же касается завода Мишлен в подмосковном Давыдове, то он продолжает простаивать. С середины марта отдыхает и ульяновский конвейер Bridgestone. Обе компании подтвердили канал Автоплюс, что изменений нет. Вместе с тем пятый пакет санкций Евросоюза с запретом на въезд российским и белорусским грузовикам, запретом на заход российских судов в европейские порты сильно усложняют логистику. Та же Nokia примерно половину сырья получает из-за границы. Впрочем, особенностям грузоперевозок в новую эпоху мы посвятим отдельный выпуск новостей из колес.